Привет! Представитель PRISM на днях подметил, что курс монеты за последние два месяца более-менее стабилен и даже имеет тенденцию на стабильный рост. Также хочу вам сообщить, что существует новостной ресурс, где инициативная группа публикует действия, проделанные для криптовалюты PRISM. Например, был сделан запрос на бирже Probit и Hotbit. У Hotbit просят правильного отображения объема торгов на CoinMarketCap, а на Probit предложили ускорить время вывода монет, запустить AirDrop, для пользователей биржи на монете PRISM, а также хотят обсудить услуги маркетмейкеров. В общем, караван идет, и сообщество теперь в прямом эфире может наблюдать всю работу проделанную командой, даже ту, которая возможно не даст положительного результата, а может быть и даст, если мы как сообщество объединимся и повлияем на отрицательный итог, изменив его полярность. CoinPRISM явно завоевывает популярность внутри криптовалютного мира. Например, сервис Westwallet, который предлагает покупку обмена хранения цифровых активов добавил монету в число 33 криптовалют представленных на сервисе это вам не продажный coin market купить или обменять призм там пока что нельзя выходит только хранить а это я вам не рекомендую во первых там вроде как нет парамайнинга а во вторых на своем кошельке надежнее чем у дяди будем ждать полного функционала возможно ресурс окажется полезным еще недавно был обновлен ресурс ресурс призм бип со всеми изменениями можете ознакомиться на экране ну и сервис мастер Node онлайн также радует правда не совсем корректно отображает всю статистику хотя брали деньги за свою работу а вот влад который не цой а Волконский, не брал денег за свою работу, а уже открывает офис под названием Крипто Крым, его загадочный логотип вы сейчас видите на экране, по задумке он еще больше будет способствовать продвижению криптовалюты призм. И уже вчера должна была пройти встреча с человеком, который вроде как будет работать над ребрендингом призм, идея хорошая, о результатах обещают рассказать позже. Проснулась и самая либерально честная демократическая структура в призм. На самом деле это неправда. У руля там обычный человек, который также ошибается и бывает неправ. А его админы банят за иную точку зрения. В общем все как у людей, но то что проснулось это правда. Конечно не совсем хорошо, что выкупленный лям пройдет мимо счетчика CoinMarketCap, но им там виднее, они же развивают монету и делают ее более привлекательной, а вообще сравнивайте курсы на всех ресурсах и не забывайте учитывать комиссии. Не стоит думать, что я как-то ерничаю над структурой аэропризм за то, что они хотят войны и смерти людей с обеих сторон, ведь если предложение и правда выгодное, а главное полезное для вас то обязательно пользуйтесь. Вот, кстати, вам и отзыв одного держателя призм. и напоследок учитывайте некоторые изменения в работе биржи Hotbit. Имейте в виду, кто на ходбите покупает, есть небольшое нововведение. Не знаю, просто в чатах этого не видел. Обычно как купили и со спотового счета сразу ставили на вывод. Теперь, когда вы Заходите на вывод, нужно сделать трансфер со спотового, с торгового счета, в финансовый счет, и потом только можно поставить на вывод. Изменение не глобальный, но как бы кто не знает, кто не пробовал, чуть-чуть голову поломать пришлось. Админ в техподдержке ответил. А также не забывайте о мошенниках, которые пытаются украсть ваши средства. Особенно, когда слышите имя Вениамин Ткачук. Это очень серьезное разводило, который и глазом не моргнет перед тем, как вас обмануть. Также не забывайте об одном из топовых сервисов в области криптовалют. На CoinMarketCap можно следить за понравившейся тебе криптовалютой и добавляя ее в избранные. А также ежедневно голосовать за нее. На ресурсе каждые сутки можно абсолютно бесплатно получать бриллианты а после менять их на NFT токены и другие предметы.